Привет, добрый день, на связи Максим Петров. В данном видео хотелось бы поздравить вас с наступающим 2020 годом, вспомнить год 2019, который действительно для многих финансовых консультантов, советников, инвесторов был очень непростым. В 2019 году мы увидели кардинальную смену парадигмы денежно-кредитной политики Соединенных Штатов Америки, в первую очередь ФРС. У нас предоставилось Предоставили дополнительную ликвидность, у нас снизили процентные ставки. Соответственно, рынки штурмовали новые высоты. Конечно же, хочется, чтобы штурм новых высот продолжался, чтобы он продолжался в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Азии, в России. Но очень много, очень много сигналов поступает связанных с тем, что все-таки, что бы там ни говорили, Проблема наступает, наступает существенно, ни в коем случае не хочется, чтобы мое новогоднее поздравление с двадцатым годом вами было расценено как на речь о возможных новых кризисах. Я все-таки думаю, что первая половина года может произойти, то есть мы можем увидеть, что первая половина двадцатого года пройдет в позитивном ключе, через какую-то небольшую коррекцию, что будет хорошим возможностью для зарабатывания, что называется, коротких денег. И в данном видео, неким новогодним подарком, уже по традиции, как это было в новогоднем видео 2019 года, хочется рассказать о трех историях, которые, на мой взгляд, могут быть интересны для российских частных инвесторов. Первая история – это Новороссийский морской торговый порт. Здесь история достаточно простая. Головной компанией, крупным акционером компании НМТП является «Транснефть». У «Транснефти» была неприятная ситуация в 2019 году, когда загрязнился дружба нефти, нефтепровод «Дружба», и нужно выплачивать компенсации. Соответственно, «Транснефть» может выплачивать компенсации собственными, может выплачивать, получив дивиденды от своей начальной компании. При этом «НМТП» мне нравится как дивидендная история. Мы можем здесь ждать очень привлекательной дивидендной доходности, которая может превзойти доходность банковских депозитов в минимум два раза. Плюс акции компании непосредственно могут вырасти, поэтому вот первая история, о хотелось бы сказать, чтобы она стала хорошей идеей ваш долгосрочный инвестиционный портфель, это Новороссийский морской торговый порт. Вторая история тоже дивидендная, это акция ТГК-1, территориально генерирующая компания номер один, которая обслуживает север Российской Федерации, Ленинградскую область и Санкт-Петербург, соответственно здесь, Увеличение свободного денежного потока, сокращение долговой нагрузки. Не исключено, что могут быть увеличены размеры дивидендных выплат. Одним из ключевых акционеров является «Газпром». А у «Газпрома» тоже может быть изменена дивидендная политика в плане выплаты денежного потока. Поэтому «ТГК-1» действительно может быть интересным объектом для инвестиций на перспективу до лета 2020 года. И третья история – это компания «ФСК ЕС России». Я на самом деле много про эту компанию говорю, она мне по-прежнему нравится, компания заявила о выплате, выплате промежуточных дивидендов, где реестр будет закрываться в январе 2020 года, если не память не изменяет, 29 числа. После дивидендной осечки, в принципе, компанию можно включать в инвестиционный портфель. Здесь есть несколько триггеров для роста акций ФСКС. Это, во-первых, увеличение размера дивидендных выплат. Второе, это, соответственно, рассматривается вопрос об увеличении тарифов на транспортировку электроэнергии. Третий момент. Компания является основной наполняющей, компании, наполняющей прибылью компанию Россети. Россети, соответственно, тоже заявляют о том, что они будут увеличивать выплату дивидендов, и 80% прибыли Россетей формируется за счет прибыли ФСК ЕС. Поэтому можно ожидать, что в ФСК будет увеличиваться размер дивидендных выплат, долгосрочно также бумага является интересной и может обрадовать нас как размером дивидендных выплат, так и потенциалом роста, который может составить порядка 15-20% к весне 2020 года. Если вы обратите внимание... Все истории они характеризуются чем? Во-первых, размером дивидендных выплат, которые как минимум в два раза превосходят размер текущих ставок по банковским депозитам. Компания обладает потенциалом для роста и, скажем так, история более или менее очевидна. С другой стороны, рынки действительно находятся на максимальных значениях. Если говорить, когда покупать? через коррекцию. Я не исключаю, что в начале 2020 года мы можем увидеть по всему миру какое-то коррекционное движение вниз, но то, что видим, то, что наблюдаем, пока есть где брать ликвидности, пока Федрезерв все-таки предоставляет деньги по репо, пока процентные ставки находятся на очень низких значениях, а инфляция не разгоняется, то есть есть некий запас прочности, куда можем подрасти. Но все с осторожностью, ни в коем случае не хочу, чтобы то, что было увидено, услышано вам в данном ролике, было воспринято как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Это то, что, на мой взгляд, имеет смысл на что посмотреть, куда инвестировать. Опять-таки, ни в коем случае не стоит в эти три истории инвестировать все 100% в портфель. Мы говорим про управление портфелем, но есть интересные истории, которыми хотелось бы поделиться, которые действительно были большим вкладом лично для вас в новом наступающем 2020 году, вкладом для вас, для вашей семьи, для вашего капитала, который бы позволило приумножить в долгосрочном периоде свое благосостояние. На связи был Максим Петров. Еще раз с наступающим 2020 годом. Удачи, всего самого хорошего. Оставайтесь вместе с нами, оставайтесь на канале, оставайтесь в качестве наших дорогих клиентов, а мы, в свою очередь, будем радовать вас новым контентом, новыми продуктами, новыми услугами. Для нас это очень важно. На связи был Максим Петров, до свидания, всего хорошего, пока-пока.